Привет всем владельцам клуба -клуб», владельцам железных собак. Давайте чуть поближе. Зовут меня Алексей Миля Брагин, город Вельск, Архангельская область. Вот, кратенько. Значит, приобрел я вот такую собаку. Называется букс Железная собака. До этого, значит, если мне 66 лет, у меня общего рыбацкого стажа 60 лет. Но последние 10 лет я увлекся зимней рыбалкой. И вот и ходил-ходил ногами и надумал купить собаку. Большую я не хотел, потому что она тяжелая. И этим летом, как-то вот ты посмотрел по рекламе, мне очень понравилось вот такое изделие. Оно легкое. Оно компактное, оно входит и в багажник. И в общем-то 9 лошадиных сил. Мы были две недели назад на озере. Озеро 15 километров в ширину. И эти 7 километров, которые ехать до точки Лова, мы проезжаем за 15 минут. По характеристикам. Значит, по насту и по буранке она свободна свободно тащит и двух человек, двое саней, и груз общим весом где-то килограмм 250-300. Вот. Глубокий снег для одного человека эта машина замечательная. Она идет по любому снегу, она не зарывается. Вот. И для одного человека и сани это а, оптимальный вариант. Вот, пропустим, ладно, этих человеков. Значит, значит, все приобретенное на буквской оборудование мы немножко переделали. Эти камерочки, они были вот такого размера низкие. Мы ее обрезали пяточки, приподняли. И теперь, во-первых, у меня туда входит и ящик рыболовный. И здесь выправлять. удобнее, чтобы это повыше. Почему? выбрал железную собаку в магазинах очень много таких подобных в любом магазине есть и эти машинки вот но значит во первых общение эта собака изготавливается в городе Архангельске туда позвонив ты получаешь любую информацию срочную или срочную вот. во значит по изготовлению изготовлению посмотрел я собаку допустим и тверского завода она какая-то хлипкая в этот как и сбитень как и собран собран весь вот, 9 лошадиных сил хватает и вот и на горла во-вторых значит и по гарантии по гарантии все-таки она исполнена здесь в архангельске любые вопросы решаются по телефону если что-то не так, и если что-то нужно спросить, набираешь номер, тебе тут же отвечают. Поставка даже перед самым Новым годом была по добру две недели. Через 12 дней мне ребята позвонили, сказали, Алексей, твоя машина готова, мы тебя и отправляем. Они мне привезли ее с Архангельска до Ульвельска прямо до дома. Вот. При этом было приложено значит, запасная свеча, запасной успокоитель цепи замок для цепи приятно мелочь но приятно вот пользоваться ну пользоваться как и по частоте пользования как еду на рыбалку здесь она идет и по реке она идет по озеру она идет и под одним человеком по любому снегу сильно в гору конечно на ней на крутую гору не заехать потому что гусенка узкая и она тут же заливается но один плюс где бы она не залилась, допустим, в Слуде, в горе, санки отцепил, даже один, повернул на 90 градусов, она вышла, саночки на веревке подвел, дальше поехал. Так что вот, что сказать? букс клубу и предприятию Железная собака. Успеха, процветания. Вот. Сейчас, да, покажи вокруг, пожалуйста. Одного брака хватает и на три часа езды, это на рыбалочку вот так хватает. Снимает меня в данный момент моя дочь. Сама себя то у меня красивая. Разверни, разверни. И сейчас мы с ней прокатимся. А мне просто стоять сам?